Абсолютно пустынные улицы и тишина. Вот такая вот Алания сегодня. А сегодня воскресенье. А это я подъезжаю к Авсалару. Абсолютно пустые дороги. Там слева вдали виднеются пятизвездочные отели, и они тоже все закрыты. Ну а эта стройка, которая ведется здесь во Авсаларе. Очень такая хорошая компания. Мне нравится то, что они делают. И вот здесь уже буквально за считанные месяцы воздвигли уже пять блоков. Молодцы. И будет вот то же самое, что и здесь. Вот у меня поломалась машина. Но меня остановили. Вот на таком тракторе буду ехать. Вот. Вот. Привет, вот. приключения у меня начинаются. Э -э -э! Вот я приехал на такую э, заправку. Okay? видео, окей. И мне сказали, да, сейчас починить, несмотря на то, что сейчас карантин. Вот мне сказали, что сейчас подвезут на этой машине, и мы э, поедем делать мне э, вулканизировать шины. Так что можно смело сказать, что здесь действительно очень душевно относится. Прям вот вообще душа радуется. Вот и мехмед только что был очень приятный молодой человек вот сейчас вот, несмотря на то, что он там находит специальные ну, вот, запчасти для моего автомобиля чтобы заделать и ехать мне дальше вот, всяко бывает дороги а у меня запаски с собой нету но ничего в вот очередной раз убеждать что все очень Здорово. хорошо ага. вот сейчас, сейчас поедем тысячи коридореем ага. ага. на, на трассе вот такие смотрите у меня Проблема нарисовалась из-за того, что здесь пропускает воздух. И вот сейчас мне будут помогать. Меня предупредили, что это опасно, если у меня нет разрешения. И вот мой новый друг Аркадаш Синан будет мне помогать. А сейчас мы, несмотря на то, что выходной день, все равно попытаемся что-то сделать. Вообще, молодцы. Турки очень душевно подошли к вопросу, не стали заморачиваться тем, что они там, не работают, все равно взяли, подвезли меня. Так, там было еще где-то там три километра, меня триками это привезли сюда, и вот сейчас я вот здесь буду э, исправлять получившиеся неурядицы Люблю Турцию. Когда я сказал, что нужно э, мне сделать, специально вот взяли вот такую приспособу профессиональную, и вот привезли вот на той машине, мне тоже помогают. Вот всему виной вот этот вот самый в простонародье называемый сосочек. Он сейчас его поменяет и все заработает. Вот некоторые уже сделали специальная тут у него установка. Все поставили, накачали, установили. Закончили, машина у меня уже готова. Я буду ехать, буду ехать дальше в Анталию. Благодаря он таким приятным парням, как Синан. За своему большое спасибо. <таспіл and sort of> Такая вот она выдалась. Поездочка из Анталии в Аланию. Пока ехал, стрял такую историю. На одном из поворотов попалась мне шипованная железная штуковина, которая повредила мой диск и колесо, и никакая запаска меня в этом не спасла. И пришлось мне выходить из сложившейся ситуации, очень даже непросто. просто. Ну, Но представляете, выходной день, да еще изоляция, карантин и комендантский час. Никого на улице нету, я один но слава богу что я вспомнил кого же можно найти в это время на улице ну помимо прессы, еще можно на улице найти тех людей которые занимаются уборкой всевозможных зерновых культур и других плодово фруктов овощей короче говоря сельхозников и тех кто помогает им в сборе урожая я нашел трактор и Поехали, нашли специальные машины, которые могут ремонтировать другие специальные машины. И слава богу, добрые люди есть. И получилось отремонтировать мой автомобиль прямо фактически на трассе посреди пустынной дороги. Ни одной машины, ни в одну, ни в другую сторону. И уж тем более никто не останавливается. Так что еще раз огромное спасибо тем, кто помог мне отремонтировать колесо. Я, честно говоря, очень хотел снять их, но к тому моменту у меня телефон сел и имеем то, что имеем. Так что на, надеюсь на то, что они смогут это увидеть записи. Синан, огромный привет, большующая спасибо. Все-таки турки молодцы. Ну а вам скажу, что, думаю, подобные вещи будут достаточно еще часто происходить в моей жизни, когда буду встречать очень интересных, разносторонних и добрых. Поэтому большой всем привет! Ну и, естественно, подписывайтесь на мой канал. Я сейчас проезжаю аэропорт. Самолеты стоят на своих местах перед взлетным, посадочным пробегом. И... Скорее всего, здесь везде такая тишина. Вот Дипо полностью закрыто. Очень пустынно. Монталия, я так предполагаю, что будет очень мало машин и людей на улице. Посмотрим. Я нахожусь в Анталии, возле мечети, но самое главное, хотел показать, вот как проходит дезинфекция улиц. Ходят специальном амудировании вот такие вот охотники за привидениями. -то -то -то -то -то -то Видите, машут мне рукой. Ну А у меня здесь рояль в кустах, я встречался только что, и встречаюсь со своим другом, зовут его Сергей, он приехал на мотоцикле. Вот, привет, Серега! Вот его мотоцикл, и я сейчас у Сергея, у Сергея спрошу, как проходит самоизоляция. Привет! Добрый день! Как проходит самоизоляция? Хорошо, как видите, изолируемся на улице, солнышко светит. Но выходные сидели дома, все сидели дома, выходные прошли, и многие люди вышли на улицу, кто за продуктами, кто в аптеку, кто просто погулять, порадоваться солнышку. А какая температура, можешь показать термометр у тебя вот там? Да, у меня вот градусник 25 и 9, 26 округляем. Чтобы вы понимали, какая у нас тут замечательная да. Погода. да. Ну что... Будем кататься тогда на мотоцикле и радоваться жизни, пока не ушли опять в глубокую самоизоляцию. На самом деле, э, можно на автомобиле, на машине, вдали от людей, кататься по красивым местам в Турции, и ничего опасного. Да, но пасаран. <laughs> но пасаран, вирус не прорвется, блин. <laughs> да, да, да. Вы из какого города, как вас зовут? Давайте еще раз. Меня зовут Олег, и мы из города Тула, живем здесь с семьей, я, жена, трое детей. Ага. А, чем собираетесь заниматься? Вы собираетесь здесь оставаться, жить или приехали отдохнуть? Почти год здесь живем. Год. Да, почти год. Ага. Вот пока, как бы так вот пробно живем. Снимаем здесь квартиру. Живем, пока все нравится. Дети ходят в школу. Ну, как ходили до карантина. Вот. Сейчас, пока все сидим дома на самоизоляции, называемый. Квартиру снимать или приобрели, ну, или собираетесь? Снимаем, но планируем в будущем. Пока. Как бы снимать годик. Там или полтора, год, ну, как получится. Потом планируем приобретать, в принципе, да, что-то. Ну, пока присматриваемся. Вот до этого жили в районе Лиман. Сейчас живем в районе Хурма. Поближе к школе, в принципе, переехали, где старшие дети учатся. Пока все нравится. Чем вы занимаетесь во время самоизоляции? Скучаем. <смех> Скучаем, на море ходить нельзя. Сидим дома, смотрим телевизор, готовим вкусности всякие. Вот. Удаленно работаем. Потихоньку, как бы вот. Сидим дома. Дети сходят с ума немножко, потому что просят все на улицу. Но на улицу нельзя. Пытаемся объяснить, что сейчас до 20 лет нельзя вообще на улицу выходить. Поэтому, ну, все сидим дома. Сидим дома, играем в игры настольные вечерами. То есть, ну, так, как все, я думаю, то есть ничего. Нового и интересного. Как зарабатываете? Я так понимаю, что через интернет какой-то у вас бизнес? Удаленно, да, работаем. И в России как бы сдается кое-что из недвижимости. Там сдаем, здесь снимаем. Немножко получается еще побольше там сдавать, чем тут снимать. Немножко денежки остается. На этой и живем. Турция для вас это... Это море, солнце, горы, отличная природа, хорошие люди. Вот так где-то. Дешевые фрукты, овощи. А какой самый основной секрет вы для себя открыли в Турции и могли бы поделиться со своим другом, который сюда собирается приезжать, к примеру? Секретов тут, в принципе, не знаю, никаких не открывали. Если, ну, то есть нравится сама атмосфера, природа и все здесь жить, как бы получается, и все. Секретов нет у меня, если честно. Все, все, что есть, все рассказал. Привет, ты можешь кому-то передадите? Привет, Россию! Всем, да. Вот, шли по дороге, встретили Назара. Вот такое коротенькое интервью мы дали. Идем вот, да, за водой, за продуктами. Окей, okay. okay. спасибо, друзья, удачи. Побольше вам чистой вкусной воды. И mm -hmm. хорошего настроения. Спасибо большое. Вам тоже. Спасибо. Вот, друзья, нахожусь в маске. Вот если не видно мое отражение, вот видите, в маске. Прям перед дверью. И здесь написано: Вход без маски запрещен. Детям до 12 лет тоже вход запрещен. И никаких вариантов. Борьба с коронавирусом вот в магазине находимся людей много все в масках покупают все первыми очередные вещи закончился карантин и разрешили всем выйти на улицу многие думали будет ли разрешено выходить на улицу в понедельник с 0 часов или нет и вот в ноль часов все Пошли проверять, можно ли выходить или нет, и закупать те продукты, которые им нужны. И тут произошло чудо. Турецкий Новый год или называйте как угодно, такое праздничное настроение. Очень многие выходили на улицу, просто пообщаться, прогуляться, размять косточки, купить те продукты питания, которые им нужны, и было такое приятное очень единение. Я потом обратил внимание, что только продукты питания продавались, маркеты были закрыты. На следующий день утром я пришел в магазин и заметил то что есть ограничения там, детям до 12 лет вообще нельзя заходить в магазин в целом до 20 лет людям нельзя выходить на улицу равно как и пожилым старше 65 лет тоже нельзя выходить на улицу посмотрим как будет дальше повторится ли эта изоляция через неделю разрешат ли на выходных всем выходить на улицу или нет интрига посмотрим благодарю что досмотрели Присылайте свои видео ставьте лайки делитесь этим видео и оставляйте свои комментарии дин-дин-дэма саляма и и остановим коронавирус вместе